Ебать, фантастический освет Ну вообще, прекрасный будильник, это окунуться в море. Вообще классно, на самом деле. Два направления. Одно там полу такое европейское. И вот другое направление это индийское, малийское. То ли китаянка, то ли индийка. Взяла камеру и уже ушла вон туда. Я к ней ломанулся, подхожу, говорю, отдай мое. Она мне по-своему лопочет там что-то. Вот буквально бы долю секунды я бы не заметил, просто не заметил, как эта женщина ушла с моей камеры. Все, я бы ее не нашел. Имейте вечером хороший фонарик, рекомендую, реально. Потому что будет возможность увидеть много живности вечерней. Делать нечего в селе. 4 утра по московскому времени. По-доминикански 6.46. 6.46. Ну, короче, 7, а по-нашенски 4, короче, пятый час. Иду снимать рассвет. Утро очередного дня. Он с утра эти крабики уже ползут. Вон они Эти крабики вообще как бы, так как будто бы вообще спать не ложатся. в столу Иду снимать фантастический рассвет. Ну, короче, что-то отлива сильно не видел. Сейчас, судя по всему, еще будет отлив. Птицы ржут какие-то. летают. Угу. И вот он рассвет. но ну, рассвет уже практически произошел. Снимаю остатки рассвета. Это что тогда получается? По московскому времени надо проснуться не в 4 утра, а в 3 утра, что ли, чтобы нормально рассвет заснять. Ё-моё. Такие мальдивские рассвет солнце очень яркое надо помазаться уже чувствую как припекает иначе спать невозможно уже ух ты какой крокодил крокодил крокодил буду крокодить вот. везде бегут Ой, их тут полно они живут короче вот в этом вот в этом месте сейчас окунусь чтобы проснуться ну, вообще, прекрасный будильник – это окунуться в море. Вообще классно, на самом деле. Рыбки дурканутые бегают, вообще птицы. Тоже быстрые такие. Ну, короче, рассвет произошел. Самое интересное я пропустил. шел обратно. Пойду в душ. Лень мне что-то лезть сюда. Ой, в, эту, в этот океан. Надо вначале кремом намазаться. Это а сегодня точно сгорю. Окончательно. Да, время летит здесь, конечно. Вот вот они, кораллики. По дороге. Не камушки, а коралики. Так, надо проходить аккуратно. Не повредив уже поврежденные ноги. Обратно к домикам. Угу, угу. Угу, угу. Вон они, домики. Ну а так, в принципе, те и за хорошие. Домики. 50 метров пляж. Ладно, нормально, прикольно. Не буду ругаться. Как говорится, для опыта было бы неплохо съесть. Большой пионер, взрослый пионер-лагерь. Таинный пионер-лагерь. Для детей, а да для взрослых. Я думал, один я, придурок не сплю. Вон еще, смотрю, куча придурков входит тоже не спят. Утро по московскому времени, 5 утра. Отлив в самом разгаре. Вот он отступает. Короче, я вам, похоже, отлив очень часто показываю. Да и самому интересно. Крабы пешадралом гуляют. Вон они текают. Они зарываются туда, в норку. А потом отрываются. Вот так живут. Краби. Крабы. Ползут потихонечку. Так, надо бы Ох, гребаные Мальдивы! Как будто бы ЖД прошумел. На приеме пищи здесь два направления. Одно там полу такое европейское. И вот другое направление это индийское, малийское. Тут вот что-то вкусное должно быть. А халадуки. Яички нашинские. Вот тут они готовят яичками, мешают, все, кить и все. А вот здесь вот всякие ох, оладики специализированные. В основном у них везде рис. Вот. Либо рис, либо вот такая вот куркума. Какая-то. Ну и вот они в этих казанчиках. Фиш-черри. Фиш-черри. Вот так вот пишут. Я ничего не понимаю, поэтому я заглядываю. Так. Блин. Особенность в том, что в основной массе вот все оно такое... Остренько. именно вот в этом направлении индийская индонезийская малийское. ладно пойду туда русские стоят значит там есть можно на завтраках паприка колбаски грибочки сыр лук помидорки все это до кучи берут перемешивают пить это мне готовят и вот бекон у них есть вот такой. хотя если честно я думал бекона здесь не будет еще раз что стоит? Кальяна кому? Кому коктейль? Бармен, специальный коктейль. То есть тот, которого нет в меню, если вы хотите заказать коктейль, то это будет стоить 10 долларов. Сейчас по московскому времени половина седьмого. Половина седьмого, что-то часов 6. Естественно, как обычно, каждый день меняется только дата. 26 переписывается на 27 -й, 27 -й на 28 -й. И наслаждайтесь ужином Платите за бутылочку и кайфуйте. Что со мной вчера здесь было? Стою, играю с детишками в бильярд. Вот, шары гоняю. В этот момент камеру положил вот сюда. Оборачиваюсь, начинаю играть. И что-то взглядом поворачиваю. Вижу, что какая-то женщина, то ли китаянка, то ли индийка, взяла камеру и уже ушла вон туда. Я каким образом это обнаружил? Поворачиваю свой взгляд, смотрю сюда. Нету камеры. Ну, то есть просто пустой стол. Думаю, я ее же мешает. Сюда, думаю, положу, тоже будет мешать. И вижу, какая-то женщина идет с камерой. Я за ней. Я к ней ломанулся. Подхожу, говорю, отдай мое. А она мне по-своему лопочет там что-то. Мухрю, мухрю. Я у нее из рук беру камеру, вот так вот забираю. Она не сопротивляется, отдает. Что-то мне на, на свойском там мебельми, не мебельми. И разворачивается и уходит. То есть, это тот самый случай, когда, судя по всему, Воровства. Ну, как я по-другому это не могу назвать. Представляете? То есть, вот буквально бы долю секунды я бы не заметил. Просто не заметил, как эта женщина ушла с моей камеры. Все, я бы ее не нашел. На острове камер нет. Камеры только на алкашбаре. Только на алкашбаре и на ресепшене. Вот такая вот фигня здесь. Утро, как говорится, заезжают новые гости. Монах привезли. Сейчас будут заселяться. Дорогие друзья, уже время такое, что надо идти кушать, короче. А ужин на острове Адаран, отель Адаран, начинается 17.30, короче, половина восьмого. Идем смотреть, что здесь у нас. Надо включить правильный фонарик. Блин, еще он все вот как-то не так светит. Видно во мне? Сейчас будем смотреть кучу крабелов. Кучу крабелов, которые будут бегать везде. Начался отлив. Крабелов пока не вижу. Идем по пирсу. Вот его граница. Имейте вечером хороший фонарик. Рекомендую реально. Потому что будет возможность увидеть много живности вечерней крабелы они в основном вот здесь вот когда произойдет отлив вон они видны видите да сидит скотина Улиточка, тьма Когда тогда произойдет отлив и будет очень хорошо видно вот он тупит я бы даже так сказал вот он замерз секотина я не знаю он еще уже прям ткнуть что ли а? он отпрыгнул только бешеный убежал и короче вот здесь таких вот шумоголовых крабов много есть кого погонять так надо на себя подсвечивать иначе ничего не поймет. но темно очень вечером весь остров по периметру прохождения он подсвечивается но на самом деле если снимать на камеру gopro то видно плохо их вот здесь очень много вот, так вот. вот он пляжик а здесь много будет этих небольших крабиков, он, видите, беленького, альбиноса. Ну, это микро, прям микро-микро. А, здесь есть нормальные, прям нормальные. И они выруют вот такие вот норки. Вот. Это вырыл краб. Видите эту норку? Это вырыл краб. И сейчас к утру этих норок будет, вы даже себе не представляете, сколько. Вот, смотрите. Это тоже вырыл краб. То есть, он когда туда ну, рыл, он сюда накидал кучу земли, вот такой вот песка. А потом взрывается. Такая вот Катина, как говорится. Вон они носится. Шумоголовые просто. Опа. Бегай в воду! Он в воду и убежал. Могу его поймать, надо ли мне это до конца понять. Ну, он и туда, он. Вот он. Вот он. Просто у меня одна рука в камере, другая рука в фонарике. Вот. Сейчас я его... А, вот он. Стоять! Стоять и шак ка -шак! Сейчас нору заберется. Стоять! Стоять! О, видали? Все, дырку бежал. Скотина такая. Вот и вся ночная жизнь отеля Адаран. Ну, она заключается в круглосуточном баре. Бар круглосуточный. 24 на 7. Куда то полез? Вот кто тебя сейчас пустит, блин? Все, пошли, значит, родителям будешь признаваться, упало. А в мокрых штанах вообще не пускают. Просто не пускают. Э, имеется в виду на шведскую линию. Вон они, два мандаумных мандюка, в которых никуда не денешься. Коралла, нанизанные на лесочку. И снова ресепшн. Вот и вся ночная жизнь от Алиадоран. Вот они виллы, супер -виллы. Но я не вижу там особо ничего суперского, если честно, я очкою, потому что здесь эти гребаные акулы, короче, вот очко, жим, жим. Идем, ребят. Снова пришли на ресепшн. Все крутится вокруг шепшена и вуал кашпара. Остальные гриль-бар... Всё, в бар они закрываются на ночное время. Работает вот этот, только возле бассейна круглосуточно. Но ну, я не представляю в два часа ночи прийти и жрать. Хотя в принципе можно попробовать. Вот. Очень вкусная индийская мали вещь. Вот, как Берите. Сейчас я все наложу. Сейчас помажу горяченькую, закину сюда, вообще красота. Готовят тут же при тебе. Вкусно.